Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники. Наша жизнь словно издали на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться. Только две вещи бесконечны. Вселенная. И человеческая глупость. И я не уверен насчет Вселенной. Есть только два способа прожить свою жизнь. Как будто ничто не является чудом. Другой. Как будто все вокруг чудо. Если... Вы не можете объяснить это шестилетнему ребенку. Вы сами этого не понимаете. Любой, кто никогда не ошибался, никогда не пробовал ничего нового. Любой дурак может знать. Суть в том, чтобы понять. Разум, однажды расширивший свои границы до невозможных, никогда не вернется в прежнее. Никогда не теряй, святого любопытство. Вы никогда не потерпите неудачу, если не перестанете пытаться. Творчество – это интеллект, получающий удовольствие Все в нашем мире должно быть максимально просто, но не проще. Самый лучший способ поднять себе настроение, это поднять настроение кому-то другому. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Посреди каждой трудности лежит возможность. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Женщина, которая следует за толпой, обычно не идет дальше толпы. Женщина, которая ходит одна, скорее всего окажется в тех местах, где никто и никогда раньше не был. Гений – это 1% таланта и 99% трудолюбия. Я бы лучше предпочел быть оптимистом и дураком, чем пессимистом и правым. Мудрость – это не продукт школьного образования, а пожизненная попытка приобрести ее. Только жизнь, прожитая для других людей, является достойной. Воображение – это высшая форма исследования. Я живу в том одиночестве, которое болезненно в молодости, но вкусно в годы зрелости. Те люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает. Учитесь у вчера, живите сегодня, надейтесь на завтра. Загляните в вглубь природы, и тогда вы все поймете намного лучше. Самое сложное в мире для понимания – это подоходный налог. Если бы у меня был один час, чтобы решить проблему, я бы потратил 55 минут на размышление об этой проблеме и 5 минут на размышления о решениях. Если поначалу ваша идея не абсурдна, то надежды на нее нет. Единственная по-настоящему ценная вещь – это интуиция. Трагедия жизни – это то, что умирает внутри человека, пока он жив.